Привет, народ! Вещает Антон. Дрифт всегда привлекал внимание людей, как в фильмах, так и на дорогах общего пользования. Последнее, кстати, я осуждаю и ни в коем случае не продвигаю. Вот так вот. Но вообще, да, дрифт – тема крутая. Особенно, когда за рулем профессионал. Но, чтобы не учиться и не тратиться на дорогущие тачки, умельцы создают не менее крутые игрушечные варианты. Именно о таких сегодня и пойдет речь. А пока я не начал, по старинке поставьте этому ролику лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать ничего важного. И не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей. Готовы? Тогда начинаем! Это суперский Порш, который имеет необычный внешний вид. А если быть точнее, то опупенный окрас, крутой обвес и очень сильные детали.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 Напишите ваше предположение в комменты, будет интересно почитать. Ну а это уже представитель, как это говорится, новой школы. Mercedes МГ GT3. Это такой двухместный двухдверный спорткар от немецкой компании. Что о ней говорить даже не знаю. Информации ну просто море.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 Это Toyota Sorer – автомобиль с кузовом типа купе класса GT, выпускавшийся фирмой Toyota в Японии с 1981 по 2005 год. Впервые автомобиль был показан как прототип EX-8 на автошоу в городе Осака, Япония. В 1981 году пошел в производство поколением Z1, которое заменило купе Toyota Markle купе и представлял собой угловатая двухдверное купе. Данная игрушечная моделька имеет клёвый внешний вид с окрасом молнии. Видимо, она такая же молниеносная на деле. Красные колеса здесь как жирное и яркое пятно. Круто добавляют ей шарма. В остальном никаких нареканий тоже нет. У машинки стильный внешний вид и топовые характеристики. Не добавить, не убавить. На очереди у нас Mazda RX-7.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 Тренд не обходит стороной создателей игрушечных тачек. Так вот тут вот мужик соорудил дрифт Субару в необычном окрасе. Нравится? Тут у нас еще одна Тойота. На сей раз я скажу вам модель. Это Марк 2, четырехдверный среднеразмерный седан, выпускавшийся компанией Тойота с 1968 по 2004 годы. Наименование Mark 2 использовалось компанией Тойота на протяжении нескольких десятилетий и первоначально использовалось в составе названия Тойота «Корона Mark 2».